теперь вот пушкинский цикл, пушкинский цикл, шестой лад. Эти песни сейчас я вам спою под гитару. Знаете, не могу сегодня не вспомнить одну свою хорошую, близкую, дорогую, знакомую, которая вот первый раз, это было давно, меня сюда пригласила. Здесь был вечер, еще здесь был другой директор, насколько вот я помню, да, вот, это Ирина Александра Александр Трухачева. И сегодня вот сын ее и со своей супругой с детьми в этом зале присутствует. А? С, дочерью. с дочерью, да, с дочерью, да. Вот. Так что видите, как сказать, не рвется золотая нить, связь. Вот. Тогда я не смог, но вот именно она хотела, чтобы я здесь вот что-то спел. Потому что вот этот пушкинский цикл уже был тогда готов. Вот, Ну, а теперь я сейчас... Песня на стихе Леонида Филатова из пушкинского цикла называется «Разговор на балу». И так сильно действует на вас. Святая простота, о да, мой друг, вода, Святая простота, о да, мой друг, вода. Но он же циник. И позёр он навлечёт на вас позор, И без следа, о, да, мой друг, о, да. И без следа, о, да, мой друг, о, да. И зная это, вы б смогли пойти за ним на край земли, Неведомо куда, о, да, мой друг, о, да. Неведомо куда, вот да, мой друг, о, да. Но я же молод и умен, имею чистыми мильон и нравом. Хоть куда, вот да, мой друг, о, да. О да, мой друг, о да И все же мне в который раз Придется выслушать отказ Сгорая от стыда О да, мой друг Посмотрим, кто есть кто Годков примерно через сто Кто брак, а кто звезда О да, мой друг, о да Кто брак, а кто звезда О да, мой друг, о да Боюсь, что дурочки и те в своей душевной простоте не смогут вас понять, Как знать мой друг, как знать, Не смогут нас понять, Как знать мой дух, как знать, па, -па, -па, -па. па Вода, кто прав, а кто звезда Вода, мой друг Вода Как знать, мой друг, как знать?